не безнадежно ли это молодежь а, Ну, вообще, в целом, молодежь не, не безнадежная. Если там надо рассматривать конкретного человека, да, насколько он, насколько это его призвание, насколько он это может сделать, да, то есть именно то, с которым мы общались, не без, конечно же, не безнадежно, просто им надо заниматься. У нас занятия молодежи часто носят какой-то абстрактный характер. То есть там говорят за все хорошее, против всего плохого, ну, как я, я как я это знаю. Я, я, я к сожалению, не могу бывать на всех площадках молодежных форумов, что там происходит но вот сейчас, видишь, начало меняться да? то есть пригласили Семен Пегов раненый, там приехал там, еще и еще, то есть, люди с практическим опытом люди с полей, люди там, которые достигли не просто каких-то титров, а конкретного успеха, да? то есть у нас какая проблема то есть раньше выступали какие-то титулованные особы но а сейчас выступают те, кто добился успеха. Поэтому я думаю, что нужно всему обучать. То есть, если человек там супер талантливый, он может что-то сам сделать, ну, интуитивно как-то. А есть те, кого надо просто обучать. Но как ты считаешь, способен ли твой опыт человека, который добился сам, по большому счету, этого успеха, как бы, да, то есть где-то наверняка подсматривал, читал, да, то есть заставить этих людей, как бы, да, то есть этих ребят мотивировать их. Хотя бы читать книги? Ну, я не знаю. Ну, наверное, да. Но для, просто для кого что играет какую роль? Для кого-то там это будет... Ну, кто-то на меня подписан, и мы просто уже... То есть я своим примером его мотивирую, кому-то что-то объясню, я не знаю, это нужно время пройти, мы узнаем. Вот, честно сказать, я сам смотрел лекцию, как бы ее воспринимал как лайфхак, только я думаю, что я еще что-то способен вы, вытащить отсюда, возможно, потому что уже есть хотя бы какой-то опыт. Вот вопрос, как заставить это сделать, этих ребят. Я же говорю, надо обу просто обучать. Просто обучать. Ты просто говоришь, там будет отсеиваться те, кому это неинтересно, кто там будет спать. и пос... Надо обучать. То есть не надо никого ничего заставлять. Зачем? Если люди сюда же пришли сами, да, я так ну, mm -hmm. правильно я понимаю, или тут кого-то загоняли? Не, nee, не, все сообщества у, у вас не загонялись. Ну, Ксения Николаевна никто не загонял. Вот, ну, то есть он под дуловым автоматом. Люди пришли сами. Поэтому, то есть, ну, зачем кого-то что-то заставлять? Наоборот. Надо полная свобода действий, мыслей. То есть, ну, вообще, надо сразу вот на молодежных форумах так вот определить, да, кому интересно лекции, лекции, кому интересно просто потусоваться, пусть в какой-то зал, где музыка играет. Все же люди разные, пусть там тусуются, хотя бы они будут в каком-то патриотическом поле.